Здравствуйте, меня зовут Марина Болдинова и сегодня я вам хочу показать, как заходить в комнату Hangout, если вас пригласили на какой-то урок или иное другое мероприятие. Итак, вот вам прислали ссылку вот такого вида. Вы правой кнопкой мыши копируете эту ссылочку вот так вот, прикрываете Skype и вставляете в поисковую строку именно с Google Chrome. Нажимаете вот на синюю полосочку и вас перекидывает в комнату. То есть вы ставите вот эту галочку, «Ок». Okay. Нажимаете и выключаете камеру. Когда камера становится такой вот красной, значит она выключена. Точно так же вы выключаете микрофон. Если вы заходите, например, в комнату, когда там уже кто-то что-то говорит э если вам нужно поприветствовать человека вы включаете микрофон и начинаете разговаривать но для того чтобы начать вам нужно сначала настроить вот эту вот э сделать настройки соответствующие смотрите у вас скорее всего будет стоять вот такой значок по умолчанию. И здесь, и здесь. Он не дает качественной связи с, с, с комнатой. То есть вы должны выбрать тот микрофон, который у вас есть. Вот у меня это внешний микрофон сейчас. И динамики те, которые дают. Обычно выбираете то, где написано у вас какая-то марка того или иного устройства. И нажимаете на сохранить. Теперь, скорее всего, вас будут слышать, и вы тоже будете слышать. Потом вы нажимаете на слово «Присоединиться», когда вы сделали все подготовительные действия, и с выключенным микрофоном, и с выключенной камерой, с сделанными правильно настройками, вы присоединяетесь. Вот, вы присоединились к комнате. И еще раз говорю: если, значит, вам нужно поприветствовать человека, вы включаете микрофон и говорите: Здравствуйте, там здравствуйте, я присоединилась. Если нет такой нужды, то микрофон и камера должны быть вот в таких красных квадратиках. Так что вот здесь у меня справа появилось? Вот видите, я убрала вот. Если мышкой вот так вот, допустим, поделать, если у вас не видно эту панельку, если вы мышкой подвигаете вот влево-вправо, то у вас появится такая панелька. Что здесь, что означает? Вот самый верхний синий квадратик – это чат. То есть я могу здесь написать. Вот. здравствуйте, например. Здравствуйте. То есть обычный текст. Нажимаем на кнопочку enter и запись уходит здравствуйте если вам нужно показать экран то вас просит покажите пожалуйста экран вы нажимаете вот на эту зеленую стрелочку вернее белая стрелочка на зеленом фоне вы на нее нажимаете у вас открывается окошко вот такое вот и написано еще вот весь экран написано и обязательно должно быть так. И слово «поделиться». Вы делитесь, поделиться, нажимаете. И у вас появляется на вашем окошке вот такая стрелочка. Это значит, что вы поделились экраном. Чтобы показать экран кому-то, вы прикрываете комнату и выходите туда, куда вам нужно. Ну, например, вы открываете какой-то текстовый документ. Вот открою у меня, открыть текстовый документ. И показываете то, что вас просят. Вот, например, показали текстовый документ. Вам нужно далее показать там, ну, например, еще раз уйдем сюда. Вам нужно там показать свой какой-то в кабинете какие-то действия. То есть вы тоже можете все это показать. Например, вам нужно, вы можете показать там свою страницу. То есть любое все, что вы открываете, все будет показываться на экране комнаты Hangout. Итак, возвращаемся в комнату. Экран вы показали, допустим, свой. Каждый партнер его увидел, кто находится в комнате. И вы его просто выключаете. Вот так вот. Точно так же. Нажимаете на еще раз на, на эту же кнопочку. И э, экран уходит. Видите, стрелочка ушла, значит, экран ушел. То есть, смотрите, давайте подведем итог. Что мы научились в этом уроке? Заходить по ссылке в эту комнату, выключать и включать камеру и микрофон, настроить правильно, чтобы вас слышали, писать сообщение в чате и... Показывать и выключать экран. Этого достаточно для того, чтобы принимать участие на всех уроках, которые можно проходить. Для этого достаточно для того, чтобы задать любой вопрос, который вас интересует, голосом. Либо напечатать его в чате. Пожалуйста, это начальное знание по входу в комнату Hangout. Единственное что вы должны понимать, что можно заходить в эту комнату с Google Chrome. Можно, конечно, из других браузеров, но это сложно, не рекомендую. То есть мы заходим только с Google Chrome. Если у кого-то не закачан этот браузер, обязательно его скачайте, потому что для занятий нужен нам именно он. И вот смотрите, сейчас у меня эта панелька ушла. Если у кого-то будет то же самое, то есть я беру и просто вожу мышкой вот сюда, в левый угол, в левую сторону верни, и она появляется. То есть вот таким образом выплывающая панель, она всегда, она всегда появляется. Этот урок я заканчиваю. До новых встреч. Все вопросы вы можете задать нам лично. При личной встрече. До свидания. До новых встреч.